Вы управляете продажей, если… И тут практически обратная ситуация, по которой мы построили свою систему продаж, и что позволяет нам без проблем держать высокий средний чек и постоянно его повышать. Ну, в некоторых нишах это очень актуально. Допустим, вот в ремонте квартир. Первое, да, вы решаете, когда начать сотрудничать с клиентом. Когда я приведу слайды попозже, переписки, вы поймете, что к чему. Ну, а так опишу, что… В принципе нет э, варианта у человека сказать что ну, давайте завтра начинаем э, такого нет да мы говорим а мы можем мы можем начать вот э, такого-то числа через неделю э, э, там, с, э, мы э, свободны там освободимся через три дня можем взять вас, ваш проект примерно так происходит диалог далее клиент инициирует, инициирует первичный контакт и мы все для этого делаем потому что я отлично понимаю что а в этом случае а преимущество на нашей стороне. Когда человек обращается с любым посылом, даже если он еще не прогорелся и не изучил информацию о нас, у нас есть первый шаг это прогреть его дальше. Но если он обращается к нам первым, это значит, что он нуждается. И он это чувствует, и мы это знаем ну, четко. Далее, клиент может связаться с вами только удобным вам способом. Да? То есть, вот, вот мне нельзя позвонить. А звонок происходит только после оплаты. И то не во всех проектах. В большинстве моментов после такой фильтрации люди уже а, как бы в предвкушении начала работы. То есть они, в принципе, все понимают. Они понимают, по какой структуре мы будем двигаться и так далее. А, что мы за специалисты, какие у нас результаты, что они именно хотят с нами работать. Вот. И в этом случае нам даже и звонок иногда не требуется, все решается в переписке. Далее. А, этот клиент нуждается в вашей услуге. То есть, если э, вы нуждаетесь в деньгах клиента, а у него есть возможность выбирать из тех, кто на рынке, то вы заведомо в невыгручной ситуации. И вам повезет, если сделка с вами срастется. Именно сделка с вами, не ваша сделка с ним, да, а его сделка с вами срастется. И он потом будет рулить ситуацией. Да, конечно, э, вы можете дать результат, и, и дадите его, и будете работать долго и счастливо. Тут вопросов нет. И он не будет заинтересован вас, вас менять. Но вот этот период продажи, да, он тоже определяющий. И в нашем подходе мы просто фильтруем аудиторию именно для того, чтобы работать с идеальной нашей целевой аудиторией. Я вообще сейчас ни в коем случае не призываю вас ориентироваться на идеальную целевую аудиторию нашу, либо свою, которую вы себе вы видите прямо сейчас, потому что вы можете в данный момент находиться на том этапе, в котором это повлечет за собой деградирующие последствия то есть вы можете попасть там в, либо находиться сейчас в кассовом финансовом разрыве да и можете этого не осознавать и так далее то есть и начав отрезав какой-то трафик от себя сейчас сильно начи... то есть избыточно начинает фильтровать от вашего обычного уровня вы можете лишиться какой-то степени дохода вашего текучки от этого пострадает и ваши там помощники кому вы делегируете и так далее то есть это надо тоже учитывать к этому нужно плавно приходить. То есть вот я плавно приходил. Перескочить нельзя. Примерно 3-4 итерации проходит, чтобы с этапа на этап перейти по фильтрации аудитории с одновременным повышением среднего чека. Поэтому просто держите это в голове. Это не, то есть, это долгосрочная такая работа, которую надо подготовить. Определенные этапы у вас, у вас уже закрыты однозначно. Да? Над, над определенным надо много поработать.